пустая лодка. Мастер рассказывал, в молодости я часто уходил в одиночестве на озеро и медитировал. У меня была небольшая лодка и я часами мог плавать и размышлять. Однажды на рассвете, когда ночь медленно превращалась в утро, я сидел с закрытыми глазами и медитировал. Внезапно чья-то лодка ударилась о мою и нарушила всю эту утреннюю гармонию как же меня это разозлило. Я хотел уже было обругать хозяина лодки, но открыл глаза и увидел, что лодка пуста. Мне ни на кого было выплеснуть свою злость. Поэтому я просто закрыл глаза и попытался снова обрести гармонию в себе. Когда взошло солнце, я нашел покой в себе. Пустая лодка стала моим учителем. С тех пор, если кто-то пытается обидеть меня, я просто говорю себе. И эта лодка тоже пуста. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки.